У меня нет команды, я работаю один, по большому счету. И я реально пообещал, что, там, что новый проект я запущу, причем меня интервью брали, и я прямо ну, на, на, в одном канале YouTube пообещал, что я там 1 июля... Сделаю презентацию своего проекта и выложу там его там в общий доступ. Я не сделал 1 июля, за что я себя, конечно, ругаю жестко, но есть такая внутренняя команда своя, да, где да. один дает обещание, там, да, другой контролирует, и себе мы всегда прощаем. И вот корень там лежит, надо себе вначале выполнять перед собой Прекрасно, обещание. Прекрасный пример. Раньше был отличный инструмент для того, чтобы эту проблему решить. Он назывался дуэль. Дуэль, дуэль.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 Развитие бизнеса не получается. Да, у вас есть повод каждое утреннее, на каждом утреннем брифинге сфокусироваться на сегодняшних шагах, каждую неделю определить цель недельного рывка, декомпозировать на доске задач конкретные шаги, которые нужно сделать, каждые две недели ретроспективу по этому провести, каждый месяц обновить карту проекта, чтобы понятно было, как изменились вехи вашего проекта. Есть конкретные инструменты, но дело в том, что их надо еще внедрять.